Глава 2. Неприходящее благополучие. Четвертая неделя февраля. Грубо схватив за руку, пристав отвел меня к средней камере, втолкнул внутрь и запер дверь на засов. Минуту спустя он вернулся с куском грубой веревки. «Повяжи собаке на шею!» «Пес останется со мной!» – сказала я, безуспешно пытаясь подражать бабушкиному повелительному тону. Никаких собак в тюрьме. Я какое-то время стояла, не двигаясь, и взирала на него. А потом просто расплакалась. Хоть как-то, но это подействовало. Я его привяжу снаружи. Будешь видеть его через окно. И он оказал палкой на заднюю стенку с маленьким зарешоченным окошком. А еда? А вода? А вода? Он глянул на меня с недоброй ухмылкой. «Та же, что и у тебя!» Тут он нетерпеливо постучал палкой по полу, и я осознала, что мне крепко повезло, что пристав хотя бы не собирался попросту убить вечного. Я попросила веревку, велела своему маленькому льву потерпеть. Сейчас не время выгрызаться людям в ноги. Он вел себя смирно и, кажется, все понимал». Мы через многое прошли вместе, и вот опять случилось нечто, что необходимо пережить, чтобы достичь поставленной цели. Я действительно могла видеть его в окно. И когда сгустились сумерки, мы обнаружили небольшое отверстие у оставания стены. Через него я могла высунуть руку наружу и погладить вечного по носу. Стоило только как следует потянуться, но земля у стены была плотно завалена мусором. Я встала на цыпочки у окна и выглянула наружу. Под стеной тянулась канава, оканчивавшаяся на углу здания небольшой стоящей лужей нечистот. И тогда я поняла, что обнаруженная мною дырка в стене предполагалась служить мне отхожим местом. И я обернулась к передней стене моей камеры. приста все еще сидел напротив, на скамеечке, безжалостно вперившись в меня глазами, в которых я разглядела некое подобие голода. Вроде того, какой мог бы быть к бутыле с брагой. И тут я с ужасом осознала, что это может стать самой страшной частью моего заключения – быть все время на виду. День и ночь перед любым, кто бы не пожелал поглазеть, бодрствую ли я, сплю ли, или даже справляю нужду. Поначалу я решила, что никто ничего не должен видеть, но потом я села и задумалась о том, как поступил бы мой учитель, что сделала бы Катрин. Слова мастера. Слова Патанджаре, который тысячу лет назад написал ту самую книгу, что лежала сейчас на столе у коменданта, пришли мне на ум, озвученные голосом учителя. И они осознают, что само их тело есть тюрьма. В каком-то смысле мы все находимся в тюрьме, от которой лишь смерть может освободить нас. И все прочие тюрьмы в таком случае всего лишь некая точка зрения. Здесь я получила замечательную возможность стать сильнее и, вероятно, помочь другим, тем, кто находился рядом, включая пристава, каждому, кто находился в своей собственной тюрьме. С этими мыслями я улеглась отдыхать на кучу соломы в углу. Проснувшись, как обычно, до рассвета, я проделала свои обычные утренние практики. Давным-давно поняла я, что неукоснительная ежедневная практика выше жизненных трудностей, которые вечно возникают, чтобы помешать мне практиковать. Хорошо еще, что в тюрьме было темно, и единственным долетавшим до меня звуком было тихое похрапывание человека в соседней камере. Это означало, что он хотя бы не был мертв. Закончив, я села поразмышлять. Я думала о коменданте и о его больной спине. Я могла бы представлять все происходящее как нечто ужасное, как что-то, что могло стоить жизни вечному и мне, а могла попытаться увидеть за всем этим нечто большее. Я задумалась над тем, как наилучшим и наискорейшим образом помочь коменданту и его спине. И мне вдруг стало ясно, что обстоятельства поставили меня как раз в то положение, в котором с моих же слов я всегда хотела оказаться. У меня появилась возможность помочь кому-то исцелиться при помощи йоги, знания, изложенного в книге мастера. А потом я поймала себя на мысли, что впервые, подобно моему учителю, могу ощутить, каково это – быть по ту сторону обучения и смотреть на ученика вроде меня самой. До меня дошло, что обучение меня самой, такой гордой и упрямой, было куда более сложной задачей, чем вылечить больную спину усталому конторщику. И я принялась за план наших занятий. Солнце было уже высоко, когда в нашей тюрьме началось хоть какое-то оживление. Первым в проеме входной двери появился высокий юноша. Он там и остался стоять, глазея на людей, проходивших мимо по дороге. Десятим минутами позже по дорожке к крыльцу прошел комендант. Юноша резко выпрямился, откозырял и почтительно уступил дорогу старшему по званию. Комендант махнул рукой в сторону моей камеры. «Приведите арестованную ко мне!» Молодой охранник с удивлением на лице впервые обнаружил мое присутствие. Он молча отвел меня к коменданту, после чего вышел и закрыл за собой дверь. «Начнем прямо сейчас!» Я кивнула. «Подойдите, пожалуйста, и встаньте тут», — сказала я и указала на середину комнаты. Он подошел и встал, и я оглядела его в молчании, в точности как мой учитель в первый день моего обучения. И тогда я поняла, что Катрин высматривала ибо одно то, как комендант стоял, сказало мне все о его жизни. Его живот, подбородок и вообще кожа были дряблыми, как у человека, который весь день просиживает за столом. Сутулы, с шеей, словно замороженный, в одном положении годами, в попытке угодить начальству, где бы оно ни было. А боль в спине и житейские страдания сделали его когда-то мягкие черты, жесткими, и избороздили лицо морщинами. Я словно видела его, как луковицу, слой за слоем, закрытое тело, теряющее подвижность суставы, внутренние ветры, застревающие в суставах, мысли, стреноживающие внутренние ветры, невзгоды жизни, возмущающие поток мыслей. И в самой середине всего этого – источник его жизни и всех ее событий, каждая из которых вызванная прочими, и ни одно из них он не мог предотвратить сам поскольку даже не знал, что все это происходит. «Но с чего же начать, откуда начал бы мой учитель?» Я снова услышала голос Катрин и произнесла вслух слова мастера, обращаясь к коменданту, своему первому ученику. «Позы приносят чувство благополучия, которое не приходящее». «Позы? Имеется в виду упражнения? Вот теперь это уже похоже на йогу». Я улыбнулась. Во всяком случае, начнем мы с этого. А теперь встаньте как можно ровнее. И я потратила час на то, чтобы поставить его в собственном теле так, как предположительно ему должно было бы стоять в нем. Так как он стоял в нем когда-то, прежде чем привычки не согнули и не искривили его раму. И чтобы он не подумал, что это все, на что я способна, я проделала с ним поклон солнцу, который уже через пару минут заставил его отчаянно пыхтеть и отдуваться. К концу занятий он подошел с видом человека, уже кое-чего достигшего. Точно с таким же я, должно быть, заканчивала свой первый день занятий. И я понимала, что он того заслужил. Даже чтобы начать, требуется немало смелости. Все это вам нужно проделывать каждое утро в течение ближайшей недели. Это займет всего лишь 5-10 минут. В следующий раз продолжим. Эти позы приведут вашу спину в порядок, в точности, как говорится, в книге. Я утвердительно кивнула в сторону моей книги, которая все так же лежала на столе. Это вылечит спину и вылечит как следует. Комендант счастливо кивнул и отправил меня обратно в камеру. Около полудня того же дня на пороге тюрьмы появился мальчик, щуплые босоногие, одетые только в драные штанишки. В руках у него был поднос, покрытый трепицей. Он прошел в одну из боковых комнат и вернулся оттуда вместе с молодым охранником. Вдвоем они направились в камеру по соседству с моей, и я услышала звук отпираемого засова, а потом увидела, как мальчуган ушел. Пахнуло запахом риса и домашнего хлеба, и я осознала, что мы с Вечным не ели уже пару дней. Нам не привыкать было к голоду в пути когда приходилось есть только если удавалось нарвать диких фруктов с деревьев, или если какой-нибудь случайный путник соглашался поделиться остатками своей снеги. Но запах все равно кружил голову. Я ожидала, когда и мне принесут поесть, и вдруг поняла, что еды может не быть совсем. И в тот же миг из соседней камеры потянулась рука, втолкнувшая маленькую чашку с рисом и фасолью между прутьями решетки. — Ешь! — раздался шепот за стеной. — Только быстро, и возвращай чашку, и ради всего святого не дай приставу это увидеть. Я поспешно проглотила предложенное, отложив большую часть в ладонь, для вечного, и вытолкнула чашку обратно, как раз перед тем, как тень пристава накрыла входную дверь.